Друзья, всем привет! С вами Геннадий Сномин и канал Добрые Гены. И вы уже, наверное, обратили внимание, какой красивый горшок для цветка или, как я называю, кадушка стоит рядом со мной. На самом деле, сегодня я поделюсь видео о том, как сделать ее можно дома, буквально за час, ну, чуть больше, с учетом там, высыхания. Поэтому не будем долго тянуть время и поехали! Для изготовления горшка под цветы нам понадобится в первую очередь вот такой вот цветок, ну или любой другой цветок, в нашем случае это юбка штамп, именно для нее мы делаем горшок, потом вот такая вот емкость из-под воды, верхней части нету, как видите уже я делал светильник большой трехметровый и там использовал верхнюю часть в виде плафона, можете посмотреть, под видео будет ссылочка. А также понадобится несколько речек, вот таких вот 2 см на 4,5 см и фанерка, такая вот, у меня в данном случае это чуть больше 30 см, мы потом из нее вырежем окружность. А из инструментов нам понадобится шуруповерт со свером 8 либо 6 мм, также понадобится электролуцик, у меня спилка, видите, такая необычная, специальная для кривого реза. А понадобится левый пистолет, к нему, стержни пистолет. ну естественно карандаш, линейка ну и для обработки деревьев мы вот используем ну, одну из защитных древесины так как данный горшок можно ставить как дома он будет красиво смотреться, так и на улице а в целом все, так что давайте не будем тянуть время и начнем заниматься, поехали! первым делом нам необходимо было напилить речки 33 сантиметра. Для этого я воспользовался торцовочной пилой. Если у вас нет такой пилой то можно обычной ножовкой либо даже электролобзиком напилить данные рейки. Но в любом случае это несложно и занимает не так много времени. Многие часто мне задают вопрос в видео к торцовочной как раз пиле о том, что бедная моя жена, что стока мусора в квартире пилить. но ну, во-первых, я не так часто пилю. А во-вторых, жена участвует во многих видео вместе со мной и выкладываю видео, как мы все это быстренько с помощью пылесоса убираем. Там, все наши речки уже напилены. Длина их 33 сантиметра получилось. Высота нашей емкости 30 сантиметров. И они немножко будут выходить. Теперь нам необходимо все эти речки приклеить на клей с помощью клея пистолета но сразу хочу сказать что это не окончательное крепление и никакие речки не отвалится. поэтому давайте приступим в принципе с приклейкой речек проблем ни у кого возникнуть не должно единственное что следует обратить внимание на вертикаль чтобы первая речка была приклеена вертикально тут тоже есть помощник в этом плане это шов на самой бутылке он абсолютно вертикальный и первую рейку просто вдоль него приклеим, ну а дальше последовательно, одна за другой приклеиваются все речки быстренько но одновременно аккуратно у нас 19 палочек такой бочонок получился даже вот таким бочонком уже, уже красиво Но мы на этом не будем останавливаться и покроем вот его сейчас морилкой а также сделаем верхнюю часть чтобы можно было часть земли закрыть так что поехали дальше для изготовления верхней части вначале необходимо замерить расстояние у меня получилось 27 сантиметров после чего отмерить середину на фанерке и с помощью сверла просверлить отверстие после этого необходимо сделать так называемый циркаль как его делать я уже показывал на примере часов которые висят за моей спиной Ну, в принципе тут еще раз могу повториться то есть делаем одно отверстие потом делим 27 на 2 делаем отверстие и еще одно на отверстия в зависимости от того, какую мы хотим толщину нашей верхней части сделать. В общем-то, после этого берем, вставляем в отверстие фанерки сверло, либо гвоздик, в просверленное отверстие вставляем карандаш и просто крутим по кругу, получается абсолютно ровная окружность. Я думаю, что можете повторить. Все абсолютно. После этого просверливаем отверстие для дальнейшей пропилки лобзиком. наш горшок по цветы мне более приятно это назвать кадушечкой она практически готова нам осталось сделать такой декоративный элемент это вот такая лента одновременно она будет играть роль укрепления всех досточек я ее также использовал при изготовлении лопаты для снега также можете посмотреть видео в комментариях, в комментариях в описании это будет ссылочки мы ее просто отмеряем сейчас прикручиваем ну и засыпаем землю, сажаем цветок. Так что давайте, поехали. Друзья, ну вот и получилось наша кадушечка, или как мы называем его, горшок для цветка. Мы пересадили цветок, будем надеяться, что он будет расти, цвести, разрастаться. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Цветовую гамму можно выбрать любую. Все остальное, в принципе, можно повторить любой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. всегда рад всем ответить и помочь. Удачи, пока!